Упражнение 6.21. Слушайте, читайте, переводите. Кому что нравится? Олег говорит «Мне нравится джаз». Зоя говорит, мне нравится фламенко. Ольга Николаевна говорит, мне очень нравится классическая музыка. Иван Сергеевич говорит... Мне нравится старый английский рок. Нина говорит, мне нравится хип-хоп. Иван, а тебе нравится хип-хоп? Иван говорит, нет, мне хип-хоп не нравится, и джаз тоже. А какая музыка тебе нравится? Мне нравится. Хэви метал. Какой ужас, говорит Ольга Николаевна.